Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! В этом видео я посещу антикварную лавку, покажу вам новую посылку с фарфоровой статуэткой, которую я забрал на почте. И вы узнаете, как отличать оригиналы от новодельных статуэток. Также вы увидите боевые ордена Второй мировой войны и за что их давали. И вы увидите одну гривну старого образца с подписью «Тегипка». Из оборота. Если интересно, продолжайте смотреть. Здравствуй, Леша. Привет, привет, Здорово. привет Саша. Привет, привет, привет, у нас Саша. в лавке канал Монеты Украины. Здорово всем. Сегодня забрал посылку со статуэткой. Думаю, приду к тебе распакуем, Что ты разобрали? мне расскажешь Друзья, некоторые антикварные предметы, которые вы видите у меня в обзорах, можно посмотреть на моем аккаунте Виолити. Ссылка на него будет в описании. Я пользуюсь лично этим сайтом, очень доволен. Рекомендую, заходите, здесь много всего интересного и очень качественные и клевые обзоры у них на YouTube канале. Ссылочку я также оставлю в описании, так что переходите и обязательно регистрируйтесь на этом сайте. Где коробочка где-то? А вот она у нас. Вот твоя коробочка. Продали, так, продали. да, да, тут такое возможно. Когда так, ты кофе покупал? У тебя есть чем распаковывать, конечно. Как я покупал кофе, сейчас покажу. Что это у вас закопилка? За есть редкие у вас там монеты? А в это, здесь. Только не подкидывают не подкидывают вот так вон нет. у вас я вижу гривна редко Но только гривна и вот что там бесцветная сколько такая стоит вы знаете вот. да, даже, даже почти миллион Но... можно посмотреть Посмотрите. так это не, не от лавки нет. смотрите нет, какая нет, гривна нет. какую кофе пьют ребята из лавки удовольствие девушка у нас латешечка пьет а мужчина у нас американка пьет ага, американ супер подписью Редчайший экземпляр 2004 год <свят> угу. Слушайте, прямо Давайте я вас я куплю а Сколько вы мне продадите? Миллион. Миллион, блин, я не взял с собой Значит, Ну давайте поторгуемся Я 2 предлагаю две гривны. гривны Мы где-то сойдемся на какой-то цифре 2 миллиона блин. 10 Нет. Да 10 гривен за одну гривну Это отличный курс это даже не два на метро. А, а вы в метро все меряете? проезд с парками 10 зеленых новенькую кидаем и автомат и что мы видим она просто выпадает красаем десятку какой-то развод морской флот ну все я прикупил себе такую банкноту стегипка конечно курс наверное не очень но все равно зато есть живая что тут у тебя интересного? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот Давайте и монеты Украины. Видите? Сто рублей. Монетах монет. Народ в туалет туда ходит туда. мало, не писет да, совершенно. 100, да, 100 рублей спасибо. на перебор лет. Гривника. Гривен. Да, гривен. Давайте. Ну, это барановская статуэточка. Она не ахти какая дорогая, но и не такая частая. Ага. К сожалению, конечно, вот с этими. Что там есть? Посмотрим комплектации нога ступня она кстати подходит идеально подходит мне кажется добрый день здравствуйте значит объясняю у нас есть в Харькове очень хороший мастер который эти вещи реставрирует но ты бери Алексей супер клей капой и приклеивай, потому что этот мастер с тебя возьмет где-то 150 долларов. Uh -huh. Сам понял, сколько ты заплатил за эту статуэтку. То есть я за такие вещи больше 50 гривен не дам. Uh -huh. Ну так как она с ногой, можно, конечно, дать дороже и приклеить и пусть она радует именно твой глаз, потому uh -huh. что, к сожалению, продать ее человеку за стоимость этой статуэтки не получится. Uh -huh. А вещь красивая, видишь советское лицо и самое главное, что не наводильно. А как ты отличаешься новодел, не новодел? То есть сейчас же принтуют, что угодно? Принтуют, что угодно, но есть технология нанесения клейма. Да. Э -э все э клейма сначала ставят на статуэтку, а потом uh -huh. закатывают ее глазурью. Ага, И если клеймо под... стоит сверху, это сразу первый колокольчик. Вот. Ну и есть еще ж много форм, как они делали в Советском Союзе. Здесь видно, что э, она юзанная, стояла. А бывает приносят как новое. Э, с клеймом, которое видно сразу, что его э, печатью напечатали. И еще трусилась у китайца рука и чуть-чуть подвинулась угу. оно с размывом. Вот, поэтому... Ну, вещь красивая, мне нравится. Там есть еще что-то, пока Нет, больше, к сожалению, нет, только одна такая. Может быть, конечно, подбросили что-нибудь, я не знаю, там какие-нибудь... На новой почте, Английский чекан, 10 копеечных монет случайно закинули. Что у тебя еще есть интересного? Сейчас покажем. Вот еще закончим по фарфору. Вот я вижу, такая книжка. Да. сколько у нас вообще этих заводов, которые делали? Какие вот самые частые... Больше 100 заводов. Ага, вот что чаще всего попадается? Расскажи. Вот, тут, может быть, на примерах своих. Дело в том, что очень старинные статуэтки. Они известны еще там с 1840-х годов. И эти статуэтки очень дорого стоят. Их делали такие известные там кузнецовские фабрики, гарднеровские фабрики и тому подобное. После того, как Советский Союз пришел и они взяли приватизировали все вот эти фабрики национализировали, они их попереименовали сделали своими филиалами. Mm -hmm. И у нас появилось в э, различных городах Украины, России, э, Рига, Латвия, появились такие фабрики, которые сейчас вот э, самые известные. Но э, самая крутая, конечно, считается ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод, mm -hmm. Ломоносовский фарфоровый завод. Э, это если у тебя есть какие-то, можем прям показать. Да, Может, у, меня кто... есть, э, mm. у меня есть много вещей, выставленных на опцион Виолити. Э, и также у меня есть некоторые вещи здесь, я сейчас покажу. Давай, да, чтобы мы так прям... Да, снимай. Подставь. Давай, давай. Подставь. Зачем? Снимай, я покажу и буду сюда подсовывать. Не надо, снимай. Окей. А, okay. Смотри, Леш, у меня есть вот такая вещь. Я ее оставил себе, не хочу продавать ее ни за какие деньги. Это вот такая вот лыжница, чтобы ты понимал, чем она отличается от китайской и от более новодельной подделки. Просто посмотри на это лицо. То есть оно советское, классно вы снимаете, советское четкое лицо. Uh -huh. Почему я ее не продаю? Вот здесь вот у нее не хватает лыжи, uh -huh. как, кстати, у твоей статуэтки ноги. Вот здесь стоит вот фарфорового завода клеймо. Вот. Вот это вот э, просто дорога мне. У меня дочка занимается фигурным катанием. И все, что связано с фигуристками и с лыжами, я оставляю себе. По, хотя бы по одному экземпляру. И вот таких вот ЛФЗ-шных вещей э, она по умолчанию стоит дороже, чем, допустим, там какой-нибудь завод Полонский или. Угу. Опять же, ну, все зависит от редкости тиража. Если. А, а что из ЛФЗ у тебя еще есть? По-моему, по здесь я все продал. У ага. меня там есть старинные. Э, нет, продал. Есть еще овчарка, но я ее тоже упаковал сейчас в ящике на отправку. Вот такого рода собачка ЛФЗшная, mm -hmm. видишь как? Да, да, да, покажи. Это все тоже как бы стоит дороже, чем в обычной статуэтке. Чтобы ты понимал, когда начался бум, и все начали производить большими сериями, тогда уже появились такие, которые в Советском Союзе стояли в каждом доме, гадания на ромашке, или майская парочка, ночь парочка, да -да. Mm -hmm. а вот эти вот все вещи, они... 100 гривен ее надо умудриться продать, потому что не все еще хотят полтинник платить за пересылку, потому угу. что ее можно пойти сейчас купить за 120 гривен. Вот, вот такие пироги. Понял. А что по, по второй, второй завод какой по интересности? То есть ЛФЗ и потом что еще? Может быть у тебя что-то есть? Показать? У меня, я не собираю и не советую собирать по заводам. Ага. Я собираю, мне нравится, допустим, лица. Поэтому ага. мне нравится собирать детские, мне нравится вот укутыш, это хоть и полонная, э, mm -hmm. то есть в Украине город, но и стоит он недорого, но здесь тоже, вот меня в детстве именно так укутывали, у меня есть фотография 1984 -го года, я вот именно так выгляжу. Вот это вот называется «А ну-ка отними», где девочка дразнит собаку, и таких э, статуэток, ну, очень много. Есть э, различные и фигуристки, и лыжники, вот там вот у меня должен стоять mm -hmm. лыжник. В общем, посмотри, их очень много. Окей, okay, окей. Okay. Что у тебя еще есть интересного? Да, и показать, я знаю, что тебе приносят разные там ордена, медали. Хотел показать то, что сейчас у меня есть в коллекции и а, будет продаваться на Виолетте. В принципе, выставлены, да? Uh -huh. Это два ордена боевых 43-го года. Я, честно сказать, переключаю сейчас больше на нумизматику. Решил какую-то часть, а он может прям поднять вот так, большую часть там, коллекции выставить на Виолетте. Это и и боевые. Вот, и в целом, хотел у тебя спросить, как вот ты э, вот такое, что про это все думаешь про коллекционирование, про есть у тебя коллекционеры, которые приходят Конечно, может, по этой теме? Конечно, есть. 43-й год, кстати, вот про эти ордена. 43-й год, когда идет разгар войны, можно сказать, uh -huh. э, их не так часто давали. То есть, э, реально, ну чтобы получить такой орден, нужно было прям супер подвиг сделать. Конечно, основная моя тема это монеты Украины. Но вот в данном формате буду рассказывать и показывать вам э, данные ордена. И я буду рассказывать и показывать ордена не сам. Орден Отечественной войны второй степени. Э, впервые э, награда была учреждена в 1942 году. И она м, впервые э, в наградной системе Советского Союза появилась награда со степенями. В данном случае это Отечественная война у нас второй степени. Степени учреждена была награда Отечественная война первой и второй степени, потому что нужно было конкретный устав, нужен был конкретный устав для конкретных подвигов и для того, чтобы награждать бойцов, которые отличились. Орден Отечественная война второй степени, номер 310 тысяч. Это тоже 43-й год. Это Ленинградский монетный двор. Я хочу сказать, за что четкий был устав разработан, за что давалась такая награда, именно Орден Отечественной войны второй степени. Я прочту несколько пунктов. Кто уничтожил огнем артиллерии, огневые средства противника и обеспечил успешное действие войск? Далее, кто ночью снял сторожевой пост, дозор противника или захватил его? Кто из личного оружия сбил один самолет противника? Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций? нанеся противнику большой урон, кто захватил и привел на свою базу транспорт противника, кто уничтожил огнем артиллерии не менее двух самолетов противника, кто своим танком уничтожил не менее трех огневых точек противника, тем самым способствовал наступлению нашей пехоты. Вот такой вот устав по этому ордену. Очень интересная награда. И еще раз хочу сказать, это 43-й год. Это самый разгар Отечественной войны. Не так просто было проявить себя, чтобы получить вот такую вот награду. Вот Вы видите гайка тоже из серебра. 8,57. Сколько грамм? Здесь вторая гайка. 9 грамм. Гайка тоже делалась из серебра. Точно так же, как и орден 925-я проба. Орден Красная Звезда был учрежден 5 мая. 1930 года постановлением Президиума ЦИК СССР, Центральный Исполнительный Комитет СССР. В данном случае у нас Красная Звезда, ну вообще нужно сказать, что это один из почетнейших орденов в системе наград Советского Союза, он был учрежден сразу после орденов Ленина, боевого красного знамени, трудового красного знамени. То есть третья, четвертая фактически награда, это красная звезда. Мы видим здесь номер 204-362, это пятка, это ленинградский монетный двор. это звезда достаточно редкая, это награждение приблизительно 43-й год, начало 43-го года. Вы видите, два луча пострадали, их пытались восстанавливать, но в любом случае это ничем как бы, ну скажем, значимость этого ордена, значимость этой награды не уменьшает, скажем так уж сильно. Пятка — это орден достаточно редкий, и такой небольшой номер говорит о том, что это самый разгар Великой Отечественной войны, и в сорок 43 году было намного сложнее получить орден Красной Звезды, чем когда это уже было 44-й год, скажем, массированное наступление советских войск, массированное наступление советской армии. Ну, скажем, при таком вот массированном наступлении советской армии и бегстве фашистских войск было проще получить такую награду. Вот 42-й год, 43-й год, это говорит о том, что это не так просто. это разведчик, который получил за то, что он ликвидировал 8 человек? То есть там очень интересно прям почитать историю. бери вот это все указывай на виолете, когда будешь... Уже сейчас выставлен. А, выставлен уже? Да, да, да, уже выставлен. Оба ордена выставлены. Я понял. вот За оборону Сталинграда. К сожалению, тоже на сегодняшний день... Я считаю, что недооценена ее стоимость. Mm -hmm. Вот такая вот медаль, которая была выдана всем, кто оборонял Сталинград. Вы знаете, что под Сталинградом а, впервые попал в плен а, Фридрих Паулюс, фельдмаршал Гитлера и 24 генерала. И а, около 100 тысяч пленили в а, Солдат и офицеров противника под Сталинградом. Вот такая вот еще медаль за оборону Сталинграда. Вот боевая медаль уже по золоту фактически 13,19 грамма. Ну она из латуни, но по золоту уже практически тут почти не видно. От времени уже стерлась. Вот такая вот боевая медаль. Очень ценная награда, очень паяное ухо очень ценная награда и все бойцы, которые получали такую награду в народе и среди своих коллег военных ветеранов пользуются пользовались особым уважением, потому что Сталинград это немцы говорили это был ад и для них и бои под Сталинградом был ад и для советских солдат, и офицеров в том числе. Я считаю, что недооцененная ее стоимость, угу. потому что я прошу за такую награду. Вот она у меня есть. Э, Сталинград, и Ленинград. Угу. Э, колодочка вот эта оригинальная. Угу. То есть здесь, по идее, вот это вот э, не она. То есть здесь она менялась. Но не в этом суть. Э, Все равно. Вот это вот вместе наберет больше, чем если ты, естественно, выставишь вот угу. эту одну медаль. Ну, сколько ориентировочно такие вот медали сейчас? 500, 600, 700. Вот это медаль 600 гривен стоит. 600 гривен с Да. Угу. Да. Э -э опять же, может быть, люди накидают э -э, в совокупности гораздо больше угу. за какую-то конкретную вещь. Вот. Да, вот такие вещи, вот такие вещи, э -э они, к сожалению... Э -э не представляют какой-то ценности, но так как это на разведчика, есть конкретно собирают угу. по э, подвигам, есть конкретно собирают медали на женщину исключительно и платят за нее дороже, чем угу. на за обычный, поэтому вещь интересная, надеюсь, покажешь мне ссылочку на этот лот. Да, да. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео, надеюсь, оно было вам интересным, таким разноплановым. Поддержите, пожалуйста, его лайком, подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе, нажмите колокольчик и до новых встреч. Пока, друзья!